Можно ли себе позволять быть слабым и бессильным, когда все вокруг говорят, что ты должен, ты камень, ты кремень, ты, ты пой, ты двигайся, ты иди, ты веди за собой всех бой, за тобой же люди. И можешь ли ты в этот момент быть бессильным? Конечно, можешь. Потому что чувствовать себя бессильным или слабым не значит не идти. Помните, как вот доктор Айполит? Ну, конечно, он такой неоднозначный персонаж. Я часто при вспоминаю э, такой нытик, знаете, такой наш э, собственный нытик. То есть, он шел и он говорил а вдруг я не дойду, а вдруг я не смогу, ну там же бегемотики, у них болят животики, он, короче, ныл и шел, ныл и шел, ныл и шел. Поэтому в момент, когда вы всем должны, за вами, как говорится, уже там отряды, вы не можете ни шагу назад, но это не значит, что вы в этот момент не можете себя чувствовать бессильным или слабым, потому что признание и принятие своих чувств дает дополнительный поток энергии. Чем качественнее вы себя, чем уважительнее вы себя признаете и принимаете и прощаете себя за это, тем в большей энергии вы находитесь. Поэтому ныть иногда, бессилие чувствовать, потерянность, идти с закрытыми глазами, да, мы все в этом оказываемся. И в этот момент необходимо себя поддержать. И это не значит, что вы в этот момент остановитесь. И это не значит, что вы в этот момент перестанете переставлять ноги. Такой вопрос, да? Как, как мне позволить себя чувствовать слабым, растекшимся и бессильным, но при этом не потерять авторитет команды, да, чтобы вдруг они не видели и сказали, о, да ты оказывается, вот, а мы в тебя верили. Вопрос похожий на как, заходя в супермаркет и складывая себе в тележку, не потерять ни копейки денег из своего кошелька там на выходе из кассы. Ну, типа, как вот как бы и с тележкой остаться. Я помню, мне однажды приснился сон. Это была очень интересная история. Мне приснился сон. И во сне у меня в руках было много денег. Ну, прям реально очень много. И я... Это тот -то редкий случай, когда я понимала, что это сон. И мне нужно проснуться и смочь выйти вместе с деньгами из сна. И это была трудная ночь, потому что я прям напрягалась, просыпалась, смотрела на руки, понимала, что денег нет, и заходила обратно в сон. Трижды мне удалось вернуться. Я просто на четвертый раз я так устала... И поняла, что надо ну, отпустить уже. Короче, я поняла, что не смогу их оттуда достать, к сожалению. Ну, там немного поддержала и пошла работать и зарабатывать. То есть, смотрите, когда вы заходите с тележкой в супермаркет и складываете там что-то себе необходимое для жизни, возможность побыть э, бессильным, возможность поныть, возможность раскиснуть, нужно понимать, что у каждой этой возможности, особенно представленной миру, есть определенная цена. И ее придется в любом случае заплатить. И поэтому, когда вы там между полками ходите, и ваша рука тянется, вы же понимаете, вот за это я готов заплатить. Беру, а, а, вот с этим подождем, там мы потом, может быть, когда-нибудь себе купим. Не беру, потому что не готов заплатить. Так вот, чувство бессилия и слабости – это наш внутренний процесс. И здесь вопрос такой, могу ли я себе позволить демонстрировать его людям? Как я устал, как я раздражен, как я недоволен своей жизнью. Можешь, но ты за это заплатишь. Как решить, платить или не платить? Просто прикинь, готов ли ты заплатить? Могут люди после этого к тебе плохо относиться? Могут. Это будет цена за твое право. И иногда нам важно себе ну, накопите себе ресурсы и позвольте себе заплатить за это, если вам очень хочется. Или прикиньте, сколько это стоит, соберитесь и где-то там тихонько ну дома порыдайте, пока никого нет и никто вас не видит. Поэтому еще раз, конечно, мы можем все себе позволить. Важно просто понимать, что каждое наше позволение Демонстративного, когда мы пришли на работу, и мы сели, и мы раскисли, но в этот момент мы становимся жертвами, в этот момент мы становимся вампирами, в этот момент мы забираем чью-то энергию, чью-то чью уверенность. И это стоит, безусловно, какой-то цены. То есть люди в этот момент, утешающие тебя, поддерживающие тебя или падающие в еще больший ужас, который становится для тебя ресурсом стать, еще один я такой пример: из двух пьяных всегда есть один более трезвый. Ну, то есть один прям вообще никак, купили одинаково, ну, сносит, допустим, двух одинаково, но один как бы вообще никакой, а второй так кое-что все-таки соображает. Поэтому, ну и вы знаете, выбор всегда странный, да, а по какому принципу выбирается. Тут я не смогу, наверное, ответить, у меня не очень большой опыт в данном вопросе. Но когда мы приходим на работу... И всегда есть кто-то больше раскисший, всегда есть кто-то больше напуганный, больше уставший, и второй тоже раскисший, напуганный, уставший, но он просто чуть-чуть крепче держится. Поэтому получается, что если я как руководитель или собственник пришла, раскисла, зарыдала, тогда люди рядом либо начинают меня вытягивать, и это, безусловно, придется оплачивать, либо люди рядом падают еще на более низкий уровень, и тогда я встаю и говорю «Ладно, ладно, что вы все раскричались пойдем но это тоже придется оплачивать. Поэтому здесь всего лишь вопрос, сколько вы готовы оплатить?